Симпретик, совет от ваших родителей. Расклад плюс здоровье. Давайте посмотрим. Совет, на что обратить внимание? Какой совет? На здоровье. На свою энергетику. На жизненные силы. Не тратить. Не то, что как бы пустую, а вот именно не тратить на то, что вам это не так не важно и необходимо. Самое важное и необходимое, то, что вам нужно, в первую очередь, это здоровье. Потратьте все свои силы, время, возможности именно на сохранение своего здоровья. И также, чтобы улучшить свое здоровье, чтобы намного лучше чувствовать себя. Если у кого-то зрение уже не очень хорошее, чтобы глазки лечить. Если врач вам назначает лечение, обязательно. Родители вам дают совет, что у вас обязательно будет любовь. По поводу любви вам не надо переживать. У вас все будет хорошо. Ваши родители желают, чтобы вы были любимы, и дальше, чтобы вы любили. И самое главное, чтобы вы любили в первую очередь самих себя. И вас родители очень сильно любят. Так, давайте теперь посмотрим совет. По поводу здоровья. цените свое здоровье. Относиться хорошо, учиться новым знаниям, чтобы вы могли потом зарабатывать, справедливо поступать в своей жизни по отношению к другим людям. Также, но к новым знаниям обязательно не то что стремиться, а именно учиться новым знаниям, проявлять любовь в финансовом плане, стараться их копить, но вы можете их тратить. Но если тратить, то только с любовью, на что-то нужно важно по отношению к самим себе. Помогать самим себе в первую очередь надо научиться, а потом вы сможете другим помочь. И в финансовом плане помочь по отношению к себе относитесь в любовь. Любовь к окружающим, кто вас окружает, к своему здоровью, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы учились. Также вы много чего понимаете и знаете, вы намного становитесь с каждым годом ум умнее, мудрее и учитесь распоряжаться финансово, именно финансовых вопросов, правильно с финансами, возможности, чтобы не упускали колесо фортуны и Пусть сценарию, что у вас будет удача в жизни, чтобы вы с любовью относились к тем удачам, которые у вас происходят в жизни, что, чтобы ваша удача была стабильна в финансовых вопросах, и также вы не, не забывали про свою жизнь, улыбались, как солнышко радовались, относились к себе хорошо, чтобы видели, что вокруг вас происходит, понимали, ценили все, что у вас есть. Также улыбались не только вот самим себе, когда видите в зеркало, да, или самому себе, когда видите в зеркало, но и чтобы улыбались жизни, своему здоровью все плохие привычки, которые у вас были, которые вредили вашему здоровью и вы финансово понимали, что ваши привычки тратить на что-либо. Вы должны свое отношение поменять. Вы должны решить вопрос все те плохие, которые были привычки. Кстати, по поводу плохих привычек. Я уже говорила в видео, что кармический урок — это и есть плохая привычка. Вот, если есть плохая привычка, это кармический урок, который, который нужно плохой вот привычке сказать «нет этой привычки, не использовать никак». Вот вообще она вам не нужна. Зачем вам эта привычка? И тогда вы пройдете кармический урок и получите обязательно не то, что подарок и силу, воли, но еще получите, получите опыт. И также, чтобы вы понимали по отношению к тому, то что у вас происходит в жизни, это ваши уроки, те уроки, которые для вас. Чтобы вы могли в своей жизни решать, как правильно надо поступать, чтобы вы своей свою энергии обязательно могли направлять именно во что-то нужное и важное. Обращайте внимание всегда на то, что происходит в жизни. В жизни много подсказок. С любовью относитесь к себе, к своим родным, к своей семье, к своим родителям, к родственникам. У вас у всех одна кровь. А вообще, если подумать, все люди, мы. Мы ну, как все братья и сёстры. Если, вот, если верить тому, что Адам и Ева, то мы все родственники. Да, они родственники. Если реально Адам и Ева были, интересно, кто их родители? Адам и Ева. У них же есть родители. Кто они? А если верить, что все таки по отношению к себе относитесь с любовью, к своему организму, а если верить именно той теории, что обезьяны наши родственники, то у меня вопрос, почему обезьяны сейчас не становятся людьми. Вот интересно. И если у нас похожий ДНК, то, значит, мы с обезьянами родственники. И также, вроде как я читала в интернете, это так или нет? Ну, еще одна теория. Что ДНК фруктов, именно бананов, похожа на наше ДНК. Значит, мы тоже родственники. Мне кажется, мы на этой планете Земля, мы все родственники. Родственники с природой, животными. Мы все между собой родственники. Мы как целая семья находимся. На нашей планете Земля, наша планета Земля, это наш дом. Обращать внимание на свое здоровье, ценить свое здоровье. Любить свое здоровье к своему здоровью относиться хорошо. Отношение к своему здоровью, чтобы было хорошее. Наша планета Земля ⁇ это наш дом. А мы все природа, животные, люди, насекомые. Это вот все, что живое это мы все вот все-все-все вот все живое. Мы все являемся одной большой семьей. Наш дом ⁇ это планета и Земля. Цените все, что вокруг вас находится. Цените самое главное свое здоровье. Вас родители очень сильно любят. Ваш дом ⁇ это наша планета Земля. Цените свою планету, цените все ваше окружение. И природу, и животных, и людей. Mm -hmm. Самое главное, цените свое здоровье. Это самое важное и нужное, mm -hmm. и необходимое, в первую очередь, для вас самих. Извините, в первую очередь, для вас самих нужно и важное это здоровье. Самое главное здоровье. Всем до свидания. Ой, хотел сказать всем пока. Всем пока.